беспокоена проблема рекламы нашей программы, лучшей программы по геометрии. Поэтому решили дописывать ее всякими разностями. Внешне сейчас это версия четвертая. внешняя -то, то же самое, что третья версия. Можно делать все то же самое. Но еще есть дополнительная кнопка, азерс. Или вот здесь. Или азерс здесь. Если нажать ту, ту кнопку или эту, эта программа произойдет неизвестно куда. Вернее, известно куда. Она перейдет так называемую проблему решения, проблемы Базеля. Проблема Базеля это проблема в сфере такого ряда. Единица, посредитель делить на 2 квадрат, посредитель на 3 квадрат, на 4 и так далее. Чему оно равно? Или то же самое, показать, что этот ряд, ряд равен π квадрат на 6. Ну, эта задача уже четыре столетия. Куча ученых ей занимались. Но особенно у стал товарищ Эйвер. Он вообще обожал пацанину. Записывал даже отрицательный результаты его говорят, очень интересно читать. Потом я подумал вот так вот. ничего не получилось. Потом я подумал вот так Ничего не получилось. Потом вот так. Ууу, получилось. Ну, изложим. Как он действовал? Возьмем, говорит, Эвер Мадоксен, приходящиеся с точки минус 1, 0 и плюс 1. Потом добавим еще две точки. Минус 2, минус 1, 0, плюс 1, плюс 2. Потом добавим еще. Минус 3, минус 2, минус 1, 0, плюс 1, плюс 2, плюс 3. Потом еще, потом еще. Посмотрим, какой, какой функции будет стремиться. Значит, будет стремиться к синусу, правильно? Вот посмотрим сейчас, серединку возьмем. И сейчас, и сейчас. Это мы взяли серединку графика на 5. Вот это настоящий синус, а вот зеленый это график. То есть вот этот график с 11 -ю. Это, это, ну, видно, что очень похоже на синус. Но почему синус? Непонятно. Ну ладно, мы с скажем, что синус. Тогда поставим это выражение, бесконечное, в корне, а это разложение синуса. Коэффициенты по x² должны совпадать. Отсюда вытекает это, отсюда вытекает эта формула. Другие ученые: говорят, нельзя. Говорят, я знаю, что нельзя. Ну, красиво, правильно? Это наверняка правильная формула. Ну потом и разобрался, получил строго доказательства, и других там ну, десяток получили строгих доказательств. еще одно доказательство мистической красоты и, и простоты. Просто настолько красивое, что я, которое сейчас я вам и изложу. Будем размещать свечи на плоскости. В импортном ролике, с которой я все это и взял что он пересказывает. Там размещают световые мачты. Ну, это какая-то ерунда. В чем меряется свет в люксах, что ли? Свеча не только светит, но и греет. Наша свеча поднимает во всей температу температуру во всей плоскости единицы делить на r квадрат. скажем, одна свеча, какая будет температура здесь? Единица на 2 квадрата, 1 четвертая. Какая будет температура здесь? Единица на корень из 2, 1 вторая. Здесь 1 градус, здесь на 1 восьмая. Переписываем условия нашей задачи. Расставляем свечки в координатах целочисленных. 1, до 3, 4, до бесконечности. Доказать, что здесь температура будет π квадрат на 6. То есть 1,6 градусов примерно. Это надо доказать. Все. Доказываем. Доказываем. Поставим две свечки. Одну с координатами 1,1, а другую с координатами 1,-1. И спросим, какая температура будет в точке 0? В точке 0 будет 1 градус. То Чтобы нагревать, на, на, здесь единица на корень из двух, здесь единица на корень из двух, сумма квадратов, половинка. Удвоим количество с одновременным удвоением радиуса. Покажем синий. И спросим, сколько, какая будет температура от этих четырех точек. И, вот, и мы видим, что то же самое один градус. Вот, блубь, красный. Удвоим еще раз от красных. И посмотрим, какая температура будет от всех красных, этих, от восьми красных, тоже один градус. И так дальше, и так дальше. Каждый раз удваивая радиус и удваивая количество свечек, мы будем получать один и тот же результат. Поясним на частном примере, почему это всегда так. Возьмем 8 свечек красных и 16 свечек синих. Докажем, что температура от красных и синих будет одинакова. Возьмем две синие свечки, которые лежат на диаметре. Они, все они проходят через одну красную и температура от них строго равняется температуре от этой, что следует из обратной так называемой обратной теоремы Фаугона. Это треугольник прямоугольный очевидно, это катет, а это высота. единица на делить на квадрат этой, плюс единица делить на квадрат этой, равняется единице делить на квадрат этой значит, температура двух красных точек нуля равняется равняется температуре от 4 синих, от 8 синих, от 16 синих, от 32 синих, от 64 синих, от 128 синих. То есть температура двух точек равняется температуре от этого ряда. Делим на 2 и все получается. Но правда есть два тонких момента. Во-первых, точки не совпадают. А что сделать, чтобы совпали? Надо так уменьшить радиус, чтобы вот этот дуга стал равняется единичке. То есть надо уменьшить ее в π делить на два раза. Вот мы уменьшили и сделали. Вот теперь совпадет. Смотрим. Вот точно совпал. Это, это, это, это и так дальше. Эти окружности это изолиние, линии равной температуры. Синяя и красная. Давайте вычтем из этого поля, из этой температуры это. Нажмем вот эту кнопку и вот эту. И теперь видим, что они совпадают точно. Тут. Первый, третий, это самое. А, а единица делить на квадрат этого расстояния как раз получится π квадрат на 8. Мы доказали вот такую формулу. Но нам надо найти эту сумму. Это без проблем. Что такое вот этот ряд? Этот ряд всего S делить на 4. То есть записываем равенство. Пи квадрат на 8 плюс S на 4 равняется S. Отсюда S равняется пи квадрат на 6. Что и требуется доказать? Мега красивое, мега простое и мега замечательное доказательство. Не могу сказать, ну ты взял или сказал импортный ролик с Ютуба. На что я отвечу? Во-первых, Ролик на английском языке, а вы пересказали на русском. Во-вторых, сделали это в пятеро быстрее и в десять доходчивее. Я, по моему личному мнению, но не знаю. А в-третьих, мы сделали это интерактивно. То есть мы позволяем вам находиться внутри данной программы. И можно делать все на свете, все что угодно. Что именно? Ну, например, снять мультик приближения. Можно заметить что-нибудь? Чего, чего заметить? Например, если отразить эту штучку вот сюда и рассмотреть разность, то разница между этим полем и этим полем будет стремиться к, к, к какому-то кругу. Давайте сделаем побольше. А идеальный круг, непонятно. Здесь какой-то радиус, 1,4. но это наверняка легко доказать. Это где разница полей равняется нулю между полем этих и этих. Давайте посмотрим, что получится, если мы оставим половинку в синих, а этот круг увеличим в корень из двух раз, чтобы здесь остался нуль. Любопытно, наш круг перешел почти в две идеальные прямые, а не параллельные. Здорово. Эйлер бы за это зацепился. А вот что будет, если мы эти красные в другую сторону отразим. Тоже в линии, но под другим углом. Ну и еще в-третьих, можно нажать эту кнопку от дуги. И доставлять свечи мышку уже самому. Правая ставит синюю, а левая ставит красную. Ну и можно играть в игру, захватить территорию. Два участника поочередно ставят свечки, красные и синие. И кто больше закрасил свой цвет, тот и выиграл. Ну, собой, само собой играть неинтересно, мы сделали искусственный интеллект. Он ставит свою точку на территории другого цвета, так, чтобы сумма этих восьми отрезков была максимальна. Максимально! Максимально! Ход приходит, происходит при нажатии этой кнопки. Степ, а Сейчас ход в синих. Пусть сейчас наши интеллекты будут играть между собой. А потом я сыграю две партии, одну белыми, другую черными. Со своим механическим дорогом. Игорь будут короткие, по 10 ходов с каждой стороны. Ну поехали. Последний ход красных и последний ход синих. Красные победили. У них 160 лишних точек. Такая получилась игра. А теперь я играю против компьютера. Сначала я играю синими. Всю игру показывать не буду, только результат. Ну вот последний ход, куда я его ставить мне? У, У красных плюс 67. Ну я сюда хочу поставить. Победа! Плюс 90. Здорово. Все. Поглядили мы искусственный искусственную Видите, всегда проигрывал, а в конце концов раз и выиграл странно. Ну ладно. Сейчас буду играть черными. То есть красными. Ну и осталось два хода. Красным поставить куда-нибудь, то есть мне. И потом компьютер поставит. Игра абсолютно равная, минус 4. Но он заканчивает, у него лучше. Куда мне поставить? Сюда, сюда. Сюда. Плюс 158. И он ставит. 41 победил он. Я победил больше, 90. Ну, в общем, примерно игра равная. Я не знаю, как здесь играть, надо тренироваться.